Всем привет! В этом видео мы разберем ярлыки в Дурпал 8. Если вы зайдете на сайт, нажмете на кнопку ярлыки, то вы увидите уже встроенную в drupal панель ярлыков. Ярлыки позволяют выводить ссылки в вашем админском меню сверху, чтобы вы могли быстро подойти на нужную вам страницу. Давайте посмотрим, как управлять этими ярлыками. Для этого зайдем в конфигурацию. Заходим в интерфейс пользователя ярлыки. И здесь у нас можно добавлять наборы ярлыков. По умолчанию уже есть один набор. Можем зайти и посмотреть его. Вот видите, этот контент, all content. Мы можем редактировать, перевести их. Например, все содержимое. Сохраняем. Добавить контент. И теперь у нас на, на русском языке наши ярлыки. Если мы заходим, то видим, что все понятно и удобно. Мы ну, можем добавлять также другие ярлыки. Давай, давай, давайте добавим страницу редактирования конфигурации пользователя. Зайдем «Конфигурация». Настройки учетной записи. Для того, чтобы добавить ярлык, можно нажать кнопку Добавить ссылку. Добавить ярлык. Например, скопировать путь к, вашему, к вашей нужной странице. И написать настройки учетной записи. Настройки учетной записи. Сохраняем. Вот, видите, у нас появилась настройка учетной записи. Можем переместить его вниз. Заходим в ярлыки и видим, что у нас есть страница настройки учетной записи. Так, давайте вернемся снова на нашу страницу ярлыков. Конфигурация интерфейса пользователя ярлыки. Список ссылок. Также можем добавлять ярлык с помощью вот этой звездочки. Для этого нужно зайти на нужную нам страницу. Например, давайте еще добавим комментарии. Содержимое, комментарии. И нажмем на звездочку. И Это добавляет ссылку в наш набор ярлыков. Вот видите, комментарии. Перемещаем, например, вниз. Редактируем. Сохраняем. Теперь, когда мы кликаем, у нас появляются еще и комментарии. Также можно создавать наборы ярлыков. Зачем они нужны? У нас есть разные роли пользователя на сайте. Например, есть менеджер сайта, есть администратор сайта. Возможно, у вас есть какой-то менеджер по продажам. Вот, например, менеджер по продажу, не нужно смотреть никакие комментарии, не нужно смотреть, какие материалы на сайте. Ему важен, например, отчет по продажам. Давайте, например, создадим еще одни ярлыки. Набор ярлыков. Добавим набор. Назовем его менеджер по продажам. Сохраним. Зайдем снова в ярлыки. Вот вы видите, менеджер по продажам появился у нас. Давайте добавим в него ссылки. Для этого добавим, например, страницу. Сейчас это будет просто основная страница. Например, отчет по продажам. Здесь какой-то текст. Сохраняем. Заходим в список ссылок менеджера по продажам. Сейчас мы добавили новый набор и он фактически стал по умолчанию. Давайте добавим сейчас еще один набор. Назовем его назовем его Модератор. В него перевести все ярлыки по умолчанию. Давайте сейчас зайдем в ярлыки снова. Управление ярлыками. Удалим из менеджера по продажам ненужные нам ссылки не комментарий, не добавить контент добавим ярлык отчет по продажам нот 19 Отчет по продажам. И удаляем последний контент. Добавить контент в ссылку. Теперь у нас есть набор ссылок для менеджера по продажам. Давайте зайдем в верлыки. И есть ссылок, набор ссылок для модератора. Видите, он отключается. Теперь мы можем выставить необходимый нам набор ссылок для каждого пользователя. Для этого нужно зайти на страницу user/slash1edit для первого пользователя. Заходим в раздел «Ярлыки». И здесь мы можем выбрать, какие именно ярлыки выставлять пользователю. Например, если мы сейчас выставим менеджер по продажам, Зайдем в ярлыки. Необходимо почистить кэш, чтобы... Применились настройки, перерендерилось меню для нашего администратора. Кэш почистился, давайте теперь зайдем в верлыки и вы увидите у нас отчет по продажам. Мы можем выбрать, например, модератора, сохранить. Необходимо снова почистить кэш. Кэш почистился, заходим снова в верлыки и вы увидите набор других ссылок. Таким образом, вы для разных пользователей можете применять различные наборы. Как видите, это все довольно-таки просто и удобно. Я думаю, вам понятно, как этим управлять, как этим пользоваться. Поэтому на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на Трупале.